Дорожная карта цифровой трансформации компании для жизнестойкого управления бизнесом. Первый этап до программы. Начать моделирование жизнестойкости. Тема еженедельного моделирования – это жизнестойкость, эффективность и оздоровление компании, основателя управления и бизнес-модели. Для делового знакомства закажите из каталога одну двенадцатую часть первого модуля программы цифровой трансформации жизнестойкой управления. Вторым этапом в начале программы пройдите интенсив управления знаниями цифровой компании, где мы готовим 10 схем для внедрения жизнестойкой системы управления. Закажите практический интенсив управления знаниями из каталога, когда решите попробовать второй модуль программы цифровой трансформации. Третьим этапом во время программы цифровой трансформации пройдите модули программы. Жизнестойкое управление, управление знаниями, управление документами, управление продажами, управление эффективностью, управление проектами. Управление продуктами, Управление производством и Управление финансами продуктов. Выберите пакет программы цифровой трансформации, когда решите управлять бизнес-процессами одним пальцем. Четвертым этапом после программы мы предлагаем цифровое развитие бизнес-процессов и интеграции с другими бизнес-системами и технологиями. Вы можете реализовать это самостоятельно или с помощью компании бизнес-процессов. Выберите путь цифровой трансформации бизнеса для жизнестойкого управления компанией. Извилистый путь номер один без дорожной карты цифровой трансформации. Без цифровой трансформации ваш бизнес могут убить цифровые конкуренты в следующем году. Как Uber и Airbnb убили старые бизнес-модели служб такси и туризма за счет скорости и снижения цен. Как Сбер захватывает все. Пройдите путь 1 с консультантом. Пройдите путь 2 с дорожной картой цифровой трансформации и обучением. Без знания карты цифрового ландшафта ваш бизнес застрянет в пути из-за нарушения технологии, задержек процессов и немотивированных работников. Пройдите путь 2 с обучением. Быстрый путь 3 с навигатором программы цифровой трансформации. Пройдите путь 3 за год в жизнестойкой системе управления, чтобы кратно вырасти и стать цифровым лидером отрасли уже в следующем году. Есть только одно место в отрасли. Окупите участие за 7-12 месяцев. Ответы на часто задаваемые вопросы узнайте на сайте businessprocess.company. Инвестируйте в решение года, программу цифровой трансформации. Пересмотрите видео про саму программу по ссылке в описании. Посмотрите весь плейлист «Цифровая трансформация на 9 минут», состоящий из 8 последовательных видео, чтобы подробнее узнать о программе.